Знал, признал, что все таки правда есть, и твоя жена тебя не обманывала. Этим вечером на Первом канале, что может заставить успешного экстрасенса отказаться от гонораров, уйти из телешоу и стать консультантом при следственном комитете? Тот, кто читает мысли, менталист, через полчаса, заключительной серии. Итоги этого дня подведёт программа «Время», я, Дмитрий Борисов, увидимся, пусть говорят. Здравствуйте, это программа Время. Я Кирилл клеменов Главное сегодня. Пациент скорее жив. Заявление британской полиции от имени Юлии Скрипаль все только запутывает, как и звонок родственницы в Россию. Мы еще раз услышим его вместе с вами. Лондон своими руками рушит свою же официальную версию. Бумага все стерпит. Кто и как заставил ведущую газету Великобритании за сутки поменять позицию по делу Скрипали? Чем отравили английского шпиона и его дочь, если вообще травили? Что построить на месте торгового центра «Зимняя вишня»? Как помогают тем, кто потерял родных в страшном пожаре? Исполняющего обязанности главы Кузбасса Сергея Цивилева принял Владимир Путин. Когда торг более чем уместен? Как развитие конкуренции в России избавит ее граждан от лишних повседневных расходов? Как уже убирают накрутки на цены? Первое после выборов заседания госсовета. Абсурд в режиме реального времени. Активисту Майдана, который признался в убийстве бойцов Беркута, обвинения смягчили. Команду сделки с преступника героя дали на самом верху. Криминальная тайна усыновления. Детей в приемные семьи отдавали за взятки. Информацию проверяют следователи на Урале. О чем нам рассказали те, кто знает тему на собственном опыте. В криминальном сериале...